Я подъехал, никого здесь нет, вот стоит. Все. Я думаю, вам и так понятно, что тут произошло. И я думаю, вы уже знаете, что сейчас будет охуенное интервью. И начнем мы с даты рождения нашего персонажа. 82 февраля. Водитель ебать, второго класса Стоп, извините, что прерываю столь прекрасное и безумное зрелище Но что, блять, за дата рождения? 82 февраля? Что за хуйня? Он что, из параллельной вселенной, где может быть такая штука, как 82 февраль? Ладно, давайте просто закроем на это глаза Я понимаю, что это невозможно, но вы постарайтесь. Он же водитель, ебать, второго класса, как-никак А теперь давайте послушаем детали происшествия Ебать, ехали вон от этого Я же схватился за руль Нас разворачивают, нахуя Столк, хуярю И вот он на машину стоит, все. Не матерись больше там ничего нету. Не матерись. Эти командиры командир так говорю, как оно и было. За рулем кто было? Я был. Я. Я Женя за руль полез. Он говорит, тормози, сейчас ближе возьмем. Все. И бай, меня разворачивает. Нахуй. Не Он матерись. за руль схватился. И все, меня разворачивает полностью. А пили-то что? Сама вино. Много вина-то выпили? Две бутылки. Понятно. А с какой скоростью ехали? 60 километров. Дядя Женя залез за руль, прям схватился. И сейчас блядей возьмем еще? Он за руль схватился, а? у меня вот сила потянула нахуй, еще. Вон машина развернула, еще поебалась Так, хорошо, давайте по порядку. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это дядя Женя. Ехали вон отсюда, дядя Женя схватился за руль. Нас разворачивает нахуй я стоп, хуярю, и вот она он машина стоит, все. Я вот, например, считаю, что этот дядя Жене и виноват. Какой нормальный человек будет дергать водителя за руль во время движения. Но после вот этого момента я начал сомневаться в его вине. Дядя Женя за руль полез. А он говорит, тормози, сейчас бляде возьмем. Все. Ой! А, ну раз тут бляди замешано, то он сто процентов не виноват. Это все женщины. Стоят, водители отвлекают. Вот кого надо к ответственности привлекать. Я думаю, вот этот звук. Ой! Одна из них и произнесла. Я дико прусь его ответа на вот этот вопрос. Полностью. А пили-то что? Само вино. Да, само вино, что тут такого? Он не хотел сказать самогон. Просто это он так домашнее вино называет. Само вино. И крепость у него 70 градусов. Поэтому я вообще охуел вот с этого момента. Много вина-то выпили. Две бутылки. Две бутылки само вина? да как так-то так? Как они до машины-то дошли? Неудивительно, что теперь она выглядит вот так. Ну и, конечно же, очень круто смотрится вот этот концептуальный план в конце. Прям вообще идеальный финал для интервью. Короче, ребят, я думаю, вы извлекли для себя урок. Если вы собрались куда-то ехать на машине, никогда не берите с собой пьяного дядю Жень. Все мы знаем, что люди творят очень ужасные и странные вещи под их воздействием И все мы, конечно же, видели кучу разных видео с упоротыми чуваками Так вот, в этот раз произошло огромное недоразумение и я считаю своим долгом восстановить репутацию и очистить доброе имя нашего персонажа И сейчас вы в этом сами убедитесь Он под наркотиками, Он под наркотиками. Какими наркотиками стой, стой, стой, стой, стой. Не, ну, реально Какими наркотиками? И если вы думаете, что вот эта его выходка вызвана воздействием психотропных веществ, вы ошибаетесь Просто молодой человек был настолько возмущен таким оскорблением что просто решил передразнить обидчиков. Вот все и сложилось. Теперь понятно, почему дед пытался его остановить. Он просто хотел попросить прощения. Кстати, я заметил один очень крутой комментарий, он дико в тему был. Но сначала вы должны еще раз посмотреть это видео. Джек Воробей. Стоп, стоп, стоп, капитан Джек Воробей. Вот серьезно, прям как он себя ведет? Я не удивлюсь, если убежав за кадром он прыгнул свою черную девяточку и врезался в дерево. Ха-ха, Ну вот ты попался, Джек Воробей. Мы пришли за твоими закроем Ромом и наркотиками! Здорово. наркотиками? Здарова! Во, сейчас будет, наверное, самое необъяснимое видео, которое я когда-либо вам показывал. Короче, оно реал очень странное. Я до сих пор не верю, что кастинг был <свистит> и... <свистит> что? Камера? а, -а, -а. А я думал, сова. Сова? Сова? В натуре. Парень прям абсолютно точно эмоцию здесь передал. А я думал, сова. Сова? Какая нахрен сова! Как вообще можно было перепутать камеру с совой? Смотрите, вот эта камера, а вот эта сова. Где здесь вообще хоть какое-то сходство? Может, парень обманул бабку? Поймал сову и засунул в нее камеру. Это просто единственная версия, которая хоть как-то объясняет ситуацию. Но тогда бы это обозначало, что у него серьезно сова в руках. Точно! Он поймал сову и засунул ее в камеру. Ладно, хватит об этом. Зацените, как смешно бабуля к нему подбежала. Знаете, обычно так маленькие дети бегают. Прям ножками так перебирают. Короче, я все понял. Это банда неуверенных грабителей. Ну, типа, когда они не уверены, есть ли у человека что-нибудь, на что его можно обуть, они отправляют эту бабку, чтобы разъедать, есть ли у него что-то ценное. Что? Церковь тебе! Камера. И все, дело сделано. Поэтому бабуля в конце так быстро начала уходить. Но вообще, это старая колдунья, которой очень нужна была сова, чтобы отправить письмо в Хогвартс. Что? Церковь тебе! Камера. а а я думаю сова. Да, профессор МакГонагалл уже не так. Судя по качеству следующего видео, оно дико старое, но мне как-то похуй. Вот ну, прям похуй вообще. Короче, скоро Новый Год. Полтора месяца это действительно не такой уж и большой промежуток времени, так что я советую вам готовиться к нему уже сейчас. В противном случае ваша новогодняя вечеринка будет выглядеть вот так. Пошлю его на небо за да-да, если не подготовитесь заранее, вы будете этим пьяным агрессивным чуваком и в голове мысли. Блять, а ведь я сейчас мог бы тусить в крутом загородном доме с тёлками элитным бухлом. С этим челом можно, кстати, крутое интервью организовать. Как вы думаете, что нужно сделать с вашим товарищем в шапке? Нахуё, еще. Но эти два чувака не единственные интересные персонажи в этом видео. Зацените вот этого мужичка. Но это прям алкошутер какой-то от первого лица. Реализм зашкаливает. По-любому какая-нибудь новая часть крайзиса. Операция Русский Новый год. Против таких вот напористых алкозлодеев никакой экзоскелет не поможет. Брат, Брат, возьми, стоп, клад. Не вернется назад, что? а на утро с похмелья будет куча проблем товарищ генерал блэйк завалил задание в россии что делать